Всем привет дорогие друзья! Прошло две недели и сегодня мы будем закреплять арену. Итак, две недели не лазил я своим муравьям. И сегодня залез и посмотрел, а их ты тут уже 15 штук. А 15 штук пора делать им арену. Пора делать арену. Итак, для арены я буду использовать вот такую вот баночку. Баночка небольшая. Присоединю пробирки и будет в самый раз. Что же нам нужно сделать? На эту доску закреплю баночку и также закреплю пробирку. Пробирки у меня стоят вот на таких вот, на таких вот крепежах. Первое, что нам надо сделать, первое, что нам надо сделать, это замерить сколько же от низа крепежа до середины 18 18 с половиной миллиметров значит делаем 18 с половиной миллиметров нам надо сделать отметину на банке Смотрите, смотреть вот так вот ровно получится вот так вот да. делаем отметину отметину на банке сделали, видно Точка. вот она отметим на банке сделал теперь нам надо узнать диаметр Конечно, жутко чтобы не тревожить особо муравьев диаметр 14 миллиметров 14 миллиметров это по 7 миллиметров я хочу циркулем циркулем прочертить я думаю надо прорезать а потом глубже я ее уже сделаю так ну, в принципе дырка отмечена давайте приступим к прорезанию сейчас я ее буду прорезать дырку я буду проделывать вот так вот ножом отверстие буду проделывать ножом потом уберу излишки И все. Ну, практически уже получилось. Надо подрезать маленько здесь вот с этого края. И будет все замечательно. Как раз все отверстие готово отверстие готово я так отверстие готово теперь теперь нам надо закрепить банку на деревяшке надо закрепить банку на деревяшке для этого я буду использовать самореза, самореза и ничего более. Банка у нас закреплена. Теперь смотрим примерное расстояние. Смотрим примерное расстояние. Где нам закрепить подставку для пробирки. такая вот нехитрая конструкция крышку я думаю что я не буду использовать совсем я буду использовать сверху марлю натяну марлю чтобы им был воздух и затяну резинкой чтобы они не смогли убежать вот давайте закрепим есть у меня аквари... герметик для аквариума промажу край герметиком для аквариума ну что ж промазали теперь дадим застыть герметику и после того как герметик застынет будем их выпускать Итак, друзья силикон высох держится все очень хорошо но я подумал подумал и решил что крышку я буду делать прозрачную а именно вот такую вот из такого оргстекла правда тонкого не нашел нашел шестерку а крепить я его буду именно вот в этой вот в этой крышке от этой банки каким образом я сейчас просто обведу контур вырежу лишнее ставлю туда орг стекло и просили коню и так она у меня должна будет стоять довольно таки хорошо так вот сейчас мы прорежем режем вырежем лишнее а здесь я сделал отверстие и положу вот эту вот сеточку. Тоже засиликоню ее. И будут они через нее дышать. Ну что ж, давайте вырежем. Для вырезания я буду использовать свой любимый ножик. Для вырезания буду использовать свой любимый ножик. В принципе, тут надо проколоть дырочку. Прокололи дырочку А теперь вот этими очень хорошими ножницами Мы прорежем все до конца Прорезали мы отверстие, давайте посмотрим как туда входит наше урок стекло. Туговато. Надо вот здесь вот маленько еще подрезать. Так, аккуратно, а то я уже порезался, пока вырезал сетку. Так что техника безопасности всего здесь вот еще немножко вот все стало и сюда она ложится замечательно ну что ж Осталось только ее просиликонить. Нашу крышечку. Делаем повыше, поднимаем бортик. И давайте ее просиликоним. В силиконе я герметиком для аквариумов. Так, крышечку мы просиликонили. Теперь бы еще надо как-то закрепить сеточку. Дадим немножко подсохнуть И после подсыхания Уберем лишний силикон И в принципе Все, можно будет Наконец-то наконец выпускать Наших муравьев Итак, друзья Силикон подсох Подсох уже довольно-таки хорошо Сохнет быстро Сейчас мы чуть-чуть подровняем и все получилась вот такая крышка ну что ж крышка готова давайте приступим к тому что выпустим и так извлек я ватку извлек ватку давайте насыпем корма так насыпли корма и ждем когда же первые смельчаки осмелятся переступить размахивают, разведывают Правильно нет, но решил я положить вот в угол ватку с водичкой, воду наливаю кипяченую. Какая получилась у меня арена, у Раи все выбежали. И упорно хотят куда-то нести еще яйца. Вот такая вот арена. Давайте оставим их. Посмотрим, что будет с ними. И через пару дней я вам расскажу, что же происходит дальше. Положил я им корма. Положил я ватку с водой. Посмотрим, что они будут делать. Ну а пока все. На этом пока. Подписывайтесь на канал будет много видео заходите в комментарии оставляйте комментарии правильно я сделал неправильно ну по логике все правильно воздух есть все есть корм есть всем до следующих видео всем пока подписывайтесь на канал